Всем привет! Певица Кристина Арбакайте продолжает рассказывать в микроблоге в Инстаграм о том, как отметила юбилей. 25 мая дочери Аллы Пугачевой исполнилось 50 лет. И в честь этого события она устроила большой праздник, собрав семью и друзей. Поздравить ее пришли Никита Пресняков, Филип Киркоров, Максим Галкин, Валерия, Валентин Юдашкин и многие другие. Сегодня Арбакайте поблагодарила их в соцсетях за внимание и показала подарки. «Спасибо моим дорогим друзьям-коллегам за то, что разделили со мной праздник. Я всегда чувствую вашу поддержку», – написала Арбакайте в Инстаграм. Все приглашенные на праздник дарили ей огромные букеты цветов, которые она позже расставила в вазы на полу своей квартиры. Юбилей прошел, а красота осталась и аромат. Вся квартира в аромате моих любимых цветов, призналась Арбакайте в Инстаграм. Рядом с букетами на полу она положила пакеты с подарками, занявшие половину комнаты. Певица отметила, что еще не распаковывала многие из них. Напомню, что в день рождения певица услышала много песен в свою честь, а сама исполнила в начале вечеринки свою новую композицию «Я, Кристина Арбакайте», записанную в летию во второй раз хозяйка праздника вышла на сцену, чтобы спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым. Добавим, что особенно трогательным получилось поздравление ее старшего сына, Никиты Преснякова, который в ее честь исполнил хит «Мама» группы Квин. На следующий день после юбилея Арбакайте вместе с мамой, мужем, детьми и ближайшими друзьями стали гостями шоу «Сегодня вечером», которое ведет Максим Галкин на Первом канале. В студии программы они делились воспоминаниями о Кристине, как второй день свадьбы «Не можем разойтись после праздника», прокомментировал Филипп Киркоров продолжение банкета.